Может, ты замок изнутри будешь ставить? Молодец, у тебя прям талант. Ну что, битум нести? Всем хорошего дня, с вами самоустройщик Леха и сегодня вам расскажу как я монтировал свою выходную дверь Ну а начну я с монтаж естественно с коробки То есть первым делом я сейчас проделал отверстие в коробке Коробку эту я взял с работы Получилось я обменял ее на бутылку водки у рабочих Дверь в принципе сделана с профиля, 2 мм, то есть на первое время в принципе отойдет, Но ну, а на второе время когда я разбогатею, я продам дом и уеду из страны, ладно шучу. В принципе работа не сложная была, дверь я не ставил, но в принципе задача справилась вполне легко. Просверлил два отверстия внизу и вверху и по четыре отверстия сбоку. Далее я ну, сделал накладку на будущую дверь и примерил сколько чего нужно будет отрезать отмерить. То есть э, я не хотел стандартно просто коробку э, накладывать на стену. Я решил пойти дальше и решил именно э, коробку утопить в стене сантиметров на 5. Для этого я на стене обвел раму и, ну, и сейчас это буду вырезать все. Не забываем средства защиты, очки и респиратор. Теперь по отмеренному я сейчас сделаю углубление по 5 сантиметров от края, чтобы моя коробка утопилась в стену. Да, кстати, когда вы пилите, реально столько пыли летит, поэтому всегда используйте распиратор. Зачем я так сделал? Я просто хочу, чтобы э, все знают, что под коробку всегда дует ветер. там ну, запенивается, всегда дует, сюда, влага там. И я хотел так сделать, чтобы когда потом буду утеплять делать фасад, не получается, что у меня будут э, углы фасада, будут прям к двери прилегать. А не, кончат, а не заканчивается фасад прямо на конусах двери, то есть на этом профиле. Но в будущем потом покажу. После того как я отрезал, сделал углубление в газоблоке, лишние детали удаляю с помощью стамески. Получается в принципе красиво, аккуратно, Ну не то чтобы красиво, не то чтобы аккуратно, но скажем так получается. В принципе я как планировал, у меня так все и получилось. вот такое красивое почти аккуратное углубление 5 сантиметров то есть сейчас туда утоплю нашу наличник вставляем и утапливаем. естественно с первого раза не получилось поэтому я использовал молоточек и листомест. вот так ну думаю идею вы поняли на в ютубе ролики есть, где люди сначала две доски прививают, а потом к ним профиль. Я от этого отказался, мне это нравится. После того, как я пометил, где будет будущая коробка, я делал отверстие под будущие дюпеля. Перед тем, как утопить туда дюпель, я использовал клей-пену. Сначала я в, каждую, в каждое отверстие выстрелил пеной, чтобы там был клей, ну а дальше насадил туда дюпель. То есть, когда получается пена высохнет, дюбель приклеится к блоку. Насколько крепко, вот я проверял: здесь висит глухарь в дюпели без клей пены. Сейчас покажу. Он висит не на всю, а на полдюпели. Блок сырой весит около где-то 30-40 кг, там плюс-минус. На одной стороне, напомню, у меня будет 4 диплея. На все коробки у меня было 10 дюплей. Ой, 12, 12. 8 по бокам и 4 сверху снизу. Теперь ту часть, которая будет непосредственно утоплена и навсегда замурована стене, я покрываю грунтовкой по металлу, чтобы железо не ржавело. И возвращаю коробку на исходное место. Ой, извините, не коробку, а наличник. Все. Теперь беру глухари и вставляю в отверстие. Будет выглядеть это вот примерно вот так. С помощью трещотки я затягиваю до тех пор, пока коробка более-менее крепко, точнее, пока коробка не начнет менять свою форму, то есть деформироваться. Если переборщить, будут две вещи. Либо первая – демонтируется профиль, либо вторая – газоблок треснет. Ну а теперь просто берем дверь и ставим на эту коробку. И проверяем. Нормально мы сделали. Признаюсь честно, это уже второе видео. Первый раз, когда я сделал, я сделал не по уровню. Поэтому пришлось подкладывать шайбу и перекручивать. Ну а теперь это съемка изнутри, где я запениваю. Запениваю также в два этапа. Сначала снаружи, когда пена высохла, потом и запенил внутри. Ну, в принципе, вот такой получился коротенький ролик. Дверь поставил очень просто. Вот сокнем будет проще. Ну и под конец я решил поставить замок, а ключ я оставил внутри. Я просто не ожидал, что дверь захлопнется. У меня получилось на два замка. Первый э, с длинным ключом, а нижний обычный. Первый, у меня, как видите, ключ на месте можно открыть, а вот нижний, э, я только ну, прицеливался, ключ отлетел внутрь. Но не переживайте, я потом залез через второй этаж и открыл дверь. С вами был смотрщик Леха. Всем счастливо, пока-пока.